Ребята, всем привет, с вами сегодня я Олег. Сегодня с вами буду играть в слендерину. Так что погнали. Сейчас она заходит, я ее только скачал. Ну, ждем. Так, вот она. Вы не подумайте, я не прошу вас, чтобы вы быстро бежали и скидывали мне деньги. Ладно. Он так смотрит на меня. Ты че? Лишь ты. Так, убираем. Ждем. Ну что? Так. С ней очень опасно водиться, поэтому давайте сразу отсюда. Фак. пойти. Туда обойдешь, деда найдешь, сюда пойдешь? А ну-ка. Ни не войдешь. Значит, сюда пойдешь. Деда не найдешь. Наверное. И что? Кипец. Тут даже есть тропован. Где она? Эй ты. Что слышу. Может, -то -то. ты слышал? Я могу Да ты издеваешься. Хорошо вс. Йрик, блин, дебил. Йорик, ты там? О, ключ. Пипец! Так все ключ взяли и валивать туда нафиг. Ох. Ой, пипец, я, я блин, чуть кед печень доложил, блин. Сваливать надо отсюда, и это вс, это хана, всем, до свидания, все я ухожу. Да что меня, что ты? Что от надо еще? Ладно. Лищи, и э, персики мои, ты давай меня так не пугай больше, окей? Okay? Окей? Okay? я знаю, чья ж ты внучка Фу, не книги нет. где эти книги? что это было за звук? Яри? книга, книга, книга Под из этих книг. Ярик, ты тут? Ярик. Так пострадаться недолго. Надеюсь, они к нему Или это не книги, мы засунули. Здесь просто у кого-то запоры. У. Ярик. Ярик. Все, до свидания, я прячу все, идите вы нафиг. Все, все, все. Эм. Ладно. Пойдемте сюда. Все, до то сведут, меня тут нет. Все, ладно, иди нафиг. Пожалуйста, уйди нафиг. Ее нет. Эм. Мать. Э... Ну, я попозже зайду, да? До свидания. А -а, Ярик, текаем с городу. Яр... Ярик. Ярик! <плево> я не бургер, не надо тут ко мне э, присланиваться, эй. <плево> Ярик! Ярик, ты дебил, беги, Ярик, Ярик! Ярик? Лишь Ярик, давай не пугай меня так. Эм. Можно я а? <толкнул> <толкнул> <толкнул> Ярик, ты очень плохой давай не делай так. кто так обосраться не денег. Все, все, все, идите в группу, я закрываюсь. на тебе заказ в амбургер с украпом или без свободная таска свободная таска блин обозраться все, валим отсюда пожалуйста, я не хочу тут пошлить простите, не подскажите опять в туалет мне очень надо Ребят, ну это как-то страхово. Поддержите меня лайком хотя бы. Тихо, тихо, я, просто... Ярик. Ярик. я не бургер, не надо так ко мне Я не бургер, не надо ко мне присланиваться. Я тут. Вот ты твори, да, я знаю, чья ты внучка. Твоя бабка, хоть ты... Боже, я дуванчик, блин, вот ты какая-то вообще тварь. Не надо бежать. Все, все, все, все, все, пожалуйста, ребят, поддержите меня лайком. Пожалуйста, я хочу проходить. <клышка> <клышка> Ярик? Ярик? Мари Ивановна, я наказан. Вс ⁇ не бейте меня, пожалуйста. Я в ухо стал. Вс ⁇ я сам наказан. Не бейте, пожалуйста. Ивановна, что вы такая злая стала? Ну ушла, фух. Мария вы совсем что ли? Мари Ивановна. Тебя, блин. Бабка твоя хоть и гонялась за тобой, блин. А ты телепортируешься, блин. Сейчас за мной гонялась. О, все, все, все, до свидания прячусь. Ребят, ну меня лайком, пожалуйста. Ой, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от сладостного дома не убегал. Я от тебя подавно убегу. Ладно... Мари надо да вы меня достали уже! Эм... я дверь не открывал? Мари Да дверь закрыт. Ладно, давай. Так, пойдемте. Пойдемте. Эм. Ярик. Она за дверь. Мария Ивановна, не злитесь на меня. Чего вы такая злая?